Осип Овсиян. Искусство композиции. Убедительное и ясное изложение важнейших принципов композиции на основе профессионального разбора шедевров изобразительного искусства. Композиционные приемы и их связь с творческим замыслом. Например, контраст, ритм, ракурс, равновесие. Книга для тех, кто интересуется искусством и хочет его понимать. И для тех, кто занимается искусством профессионально. Для учащихся и преподавателей художественных учебных заведений, дизайнеров, фотографов. Осипов Сиян автор популярных книг «Натура и рисование по представлению» и «Композиция на пути к творчеству». Профессиональный художник, участник всероссийских и всесоюзных художественных выставок, заслуженный работник культуры, блестящий педагог, воспитавший несколько поколений талантливых художников. На разработанную им программу по композиции опираются многие преподаватели художественных дисциплин. В книге «Искусство композиции» приводятся примеры из многолетней педагогической практики автора. Разбираются методы работы выдающихся художников 20 века – Филонова, Грабаря, Нестерова, Лентулова и других, с которыми автор был знаком лично. Обширный иллюстративный ряд около 200-тоновых и цветных иллюстраций книги поясняет и дополняет текст. Книга «Искусство композиции. Смотреть и видеть. Учиться и понимать язык искусства».